Ребят, всем привет! Давайте сегодня поговорим еще разочек про государственность. И мне хотелось бы сегодня в этой лекции затронуть, скажем так, исторические некоторые моменты, чтобы у вас в голове сложился пазл и вообще, в принципе, полная картина, да? Где мы с вами живем, что происходит и так далее. Значит, прежде всего, это сейчас вот будет переворот мозга. Ребят, надо понимать, что все, что показывают по телевизору, это постановочные шоу. Доли правды там 0,0, это раз. Все, что пишут так называемые официальные издания, газеты, журналы, я не знаю, какие-нибудь там Википедии, лоббируемые нашим правительством, это то же самое, постановочное шоу. Вообще, вы, если у вас трезвый ум, да, то есть если вы вообще вменяемый человек, и с вами все в порядке, вы поймите одну вещь, что вы живете в иллюзии. Просто иллюзия, созданная СМИ, созданная подконтрольным правительством какими-то средствами коммуникации, какими-то, я не знаю, там, документами и так далее. То есть для вас, для того, чтобы усыпить вашу бдительность, для того, чтобы усыпить любое побуждение к вашим действиям, для вас была создана искусственная реальность. Вот это первое что я призываю всех понять. Вот перво-наперво поймите, что исклюзивно для вас создана искусственная реальность. Ребят, все не так, как кажется. Давайте сейчас будем разбираться, что же вообще есть, что же вообще существует и как с этим быть. Значит, я давайте сейчас пробегусь, наверное, по теме СССР. Да, чтобы вы понимали, у вас в голове более-менее уже ваша кашка начала как-то на сорта раскладываться. Значит, что хочу сказать. До какого-то периода, я вам точно скажу до какого, до 1917 года у нас была Российская империя. Все это помнят, да, Ленин на броневичке, все дела. Была Российская империя. Что же была такое империя? Чтобы вы понимали правовой статус этого государства. Империя означает, что суверенитет, а значит, что такое суверенитет, да, это высшие права и свободы, суверенитетом обладает только император, а все остальные являются подданными императора. Что значит подданные, ребят? Это означает, что подданный равно имуществу. Поэтому совершенно спокойно крестьян перепродавали. Это была, было некое имущество, да, были созданы, ну, не созданы, а существовало так называемая знать, в виде там разных формаций, да, у которых были их подданные, то есть их крепостные, ну, не, их не крепостные называли, там их, как правило, там холопы, там еще по-всякому. Ну, в общем, ребят, было в той или иной степени рабство, причем вполне законное, вполне а, такое вот... Нормальное явление в том социуме было. Вы все смотрите старые книги, читаете журналы там какие-то рассказы ну, прошлых веках там прошлых годах и все читают что обязательно была служанка какая-нибудь там няня кормилица то есть это было обязательно даже в самой маломальской, там, бедненькой там семье да и семье обычных служащих служанка кухарка горничная кормилица да ну как бы кормилица это не, не обязательно кормит да, это как у нас сейчас э, бабиситры, ситры да ну как бы няни Поэтому они были всегда, ребят, и это было нормально. И это было, вот вы читаете книжки, а вы никто не задумываетесь, что это было не просто так, не, не жалование им платили, понимаете, и не, не наработают, и люди устраивались, и не работали они, они были в рабстве, ребят. Потому что, как правило, в этих же книгах и описано, что там какая-нибудь дочь кухарки, да, и за ней там сынок, хозяина, барина ухлестывает и так далее. То есть достаточно много документальных подтверждений того, что такое империя. Так вот, еще раз закрепим юридически: да, империя это такой правовой статус государства, в котором суверен закреплен за императором. За одним единственным человеком, власть держащим, да, поэтому у него и был там и Скипетр и что-то там еще было в другой руке, да, ну, какие-то атрибуты власти. Значит, смотрите, что сделал Ленин, да, мало того, что они прибили императора, вот, в связи с тем, что они прибили императора, кому теперь должен перейти суверен? ну вот кому суверенитет, они попытались втюхать его царевичу Михаилу. Но царевич Михаил дурак дураком, но он не был дураком, он прекрасно все понял, вот что его тот же тот же подставят, и он отказался от суверенитета. И в общем, короче, это шайка-лейка во главе с Лениным, с Троцким и с же С ними, да они эти все а, суверенитеты но что такое суверенитет да это не просто права и свободы а это ребята колоссальные деньги царской империи давайте не будем забывать это колоссальнейшие деньги земли имущество да и все что было у подданного императора то есть со всеми барями, со всеми там я не знаю служащими и так далее то есть куда это все богатство девать вот и они не нашли ничего лучше. Как это все богатство припрятать у э, Великобритании в Великобритании в Королевском дворце, да, там, ну, кто там сейчас отправил Елизавета II или кто там до нее правил. В общем, короче, они пошли в Англию и, короче говоря, договорились с ними, с Великобританией, что они припрячут все вот эти активы, скажем так, и пассивы Царской империи вот, пока они тут, значит, создают новое государство, ну, потому что время было такое, было объявлено военное положение, и, в общем, как-то было все шатко-валка, и все скоммуниздят там, и, и вообще, короче, была жопа полная, но а, я вам расскажу один такой исторический факт, что... По-моему, последним царем был Александр, но я не помню имени, ребят. Я, я подтянусь, я вам обещаю. Я в следующей лекции подтянусь, вам расскажу, как было исторически это все. Вот Я вам расскажу сейчас в общих чертах. Короче, наш последний царь, вот император да, наш дрожайший, договорился с Линкольном о создании ФРС. Ту, которую мы сейчас все так хаем. И 48 тонн золота он туда отправил, в этот американский ФРС. То есть, что сделал царь? Царь знал, что готовится переворот, и он не будь дураком, собрал все золото нахрен и вывез. Вот так, чтобы вы понимали. Поэтому все наше золото а, реально лежит. Сначала оно лежало в испанских горах, в хранилищах. Потом оттуда потихонечку, маленькими суденушками, дабы не привлекать внимания. Вот, с Линкольном они дружили. А, был создан некий траст определенный. Но про это я подробно в другой лекции расскажу, чтобы вы, ну, у вас более-менее это все уложилось. В общем, короче, наш царь был не дурак. Он, короче, все вывез. И этот траст сложил, ну не трастаете, это золото, 50 на 50 они с нам скинулись, так, если что, но там больше процент наш, вот, поэтому сама по себе ФРС принадлежит Российской империи, и учредитель ее нашим царь-император. Вот, ребятки, значит, ну, все равно Ленину там с, с его шайкой что-то досталось, и поэтому то, что ему досталось, то, что не успели, то, что они там разграбили, там из заказниках вывезли из музеев, там из каких-то золото алмазных фондов, там я не знаю откуда они там что увозили, но в общем вывезли тоже до хрена немало и все это они якобы припрятали у английской королевы. Более того, ребят, они вывезли все документы из всех архивов царских. И в этих документах э, как раз таки были вот эти вот закладные ФРС и все остальное. И чтобы никто не узнал, эти документы, они тоже туда же, в английский двор, в английское королевство, туда же все и зафигачили. Вот. На самом деле половину, как говорят истори историки, ну, которые нормальные наши историки, они говорят, половина документов было уничтожено, чтобы этого никто не узнал. Что на самом деле... Э, Русские основали вообще ФРС. Вот федеральная резервная система наша, вообще русские основатели, и там русские деньги. И всю вот эту банковскую систему, которую мы имеем сегодня, да, которую мы все там обзываем и говорим, что вот там Рокшильды ей правят, Тролливали, а Рокшильды и, и, и же с ними, и Рокфеллер туда же, они как управляющие компании, на, которые поставила, собственно говоря, ФРС сама, каждого в отдельной сфере рулить. Но они не, не над ФРС, а скорее ФРС их наняло для определенных целей, а они уже как законодательный мод каждый в своей сфере что-то там понаизобретал. Да? Там банки Рокшильды сделали, там свою банковскую систему с, с, с едиными кредитными правилами, с вот этой вот аферой дурацкой века. Я вам тоже попозже расскажу, в чем там афера с банками. Тоже сейчас изучаю тему. У меня тут просто маховик крутится, когда у меня будут результаты, когда я как бы уже будет предмет на чем разговаривать, я вам расскажу, ребят. Значит, пока сейчас особо результатов нет, поэтому пока не о чем говорить. Ну, давайте так. В общем, царя прибили, а империя рухнула. И тогда, значит, Ленин на броневичке на своем лесбалкончике объявил в 1917 году, что они создают временное государство с временным правительством. И было это, значит, объявлено, но зарегистрировано в международном правовом поле 31 декабря 1922 года. Был создан СССР. СССР это было временное государство. По международным нормам, да, по общепризнанным нормам международного права, срок существования временного государства 99 лет. Так, чтобы вы понимали, через 99 лет или в течение этого времени должен был проведен быть референдум, да, либо какие-то другие мероприятия, которые бы позволили юридически грамотно сделать из временного государства, государство постоянное. Так вот, давайте разбираться, что же они делали в это время. Значит... Смотрите, поскольку это было все временно, да, с 17 по 22 год, то есть 4 года это все было шатко-валка временно. Вот, 27 декабря, а там еще есть такое правило при создании временных государств, что за трое суток, за 72 часа до окончания 99 лет должно быть оглашено решение. Если решение оглашено с нарушением этого срока, там за день или за два, в общем, 72 часа уже как бы все просрочились, то не считается исполненным. Вот. И когда они такое сделали, они наложили право вета на СССР. В мировом сообществе. Что это значит? Это значит, что они создали СССР на 99 лет как временное государство. Ленин и же с ними, понимаете, да, о ком я говорю? Вот, они создали временное государство, зарегистрировали его в международной правовой системе, но выгодоприобретателям, держателям основных фондов, денег и все-все-все, они назначили английскую королеву, понимаете, английский двор. Вот, чтобы вдруг, не, да, не дай бог, потому что это временное правительство, они не, име, не имели права а, юридически вообще прикасаться к этим деньгам. Они все припрятали там Елизавета или кто там была, там английская королева, в общем, я уже не помню какая... Она у них там сама попросила, потому что тогда, в общем, там английский двор, он там унывал, что-то у них там было все плохо. Ну, и, в общем, как-то они нашли друг друга, ребят, исторически. Ну, кому интересен этот факт, я думаю, вы сами в состоянии поизучать более глубоко. Я рассказываю вам поверхностно, потому что иначе времени вообще уже ни на что не хватит. Я рассказываю самые значимые факты. Значит, первое, что вам нужно записать и запомнить, 31 декабря 1922 года. Ленином, Троцким и так далее, был создан Первый СССР. Это Временное государство. Значит, э, исходя из логики того, что Временное государство живет 99 лет, 27 декабря 2021 года нужно сформировать суверенное государство. Что это значит? Когда они объявили Временное государство, они взяли этот суверенитет, который был у императора, Поскольку правоприемник по закону не принял этот суверенитет, они временным правительством решили этот суверенитет размазать на каждого жителя этой территории. Понятно, да? То есть на каждого жителя государства они решили размазать суверенитет. И вот отсюда у нас пошла первая Конституция 1936 года, все вокруг народное, все вокруг мое. Вот этот вот возглас, это Конституции. откройте ее и прочитайте. Вот, вот эти вот лозунги наши советские, которые все там, не знаю, с детства помнят, это все лозунги из Конституции, ребята. Откройте, очень забавно ее читать, она реально такая смешная, но она была гораздо позже, да. Сейчас расскажу, почему. Вот, поэтому вы должны понимать, что... До 27 декабря 2021 года СССР существует и будет существовать. Вот это то, что вам нужно запомнить раз и навсегда. Дальше. Поехали дальше. Значит, если брать по истории СССР, у СССР было три периода. То бишь, фактически было три управляшки с одинаковым названием. Было три СССР. Значит, с 1922 года по 1954 год был так называемый Сталинский СССР, да, в котором Сталин сделал очень многое для страны, в котором действительно развивалось социалистическое государство, шли стройки, отстраивались заводы. То есть Сталин сделал несколько трастов, и возвращал деньги в Россию, все деньги, которые были выведены там Второй мировой и так далее, в общем, Сталин, короче, все эти деньги возвращал в Россию, чтобы там про него не наговаривали, но он заставил вернуть в Россию капитал. Причем он восстановил страну и после войны достаточно в сжатые сроки, да, и отстроил практически 90 тысяч предприятий и заводов. Если кто там до сих пор порицает Сталина, то вдумайтесь в эти цифры. 90 тысяч по стране. Было отстроено новых заводов и новых предприятий, новых, не считая тех, которые были до войны и те, которые существовали всегда там, в том числе иностранные мануфактуры и так далее, да, то есть эти просто восстановили, а новых было больше 90 тысяч, вот. Дальше с 54 -го года по 77 э, был второй СССР, 77 по 91 был третий СССР, да, уже так мы его помним как Горбачевский СССР, развальный там и так далее. Вот, ребят, значит, поехали разбираться. 17 марта 1991 года все помнят, что был проведен референдум. Но опять же, да, ребят, а что такое референдум? Вы должны понимать два основных понятия, что референдум это ваша, сбор ваших суверенитетов. То есть ваши суверенитеты вам раздали 31 декабря 1922 года. И с этого момента сказали, ребята, вы свободны, вы каждый обладаете суверенитетом. А суверен – это как бы высшие права, высшие права и свобода человека. Вот что такое суверен. То есть что-то императоры не парятся да, с правами и свободами. Захотел, сел, прыг в личный самолет и полетел. А мы паримся. Ну вот и задумайтесь. Ну, значит, смотрите, референдум сам по себе, по факту, вот чтобы вы вот голову включили, да, и не поддавались на всякие уловки, давайте проведем референдум и так далее. Референдум есть не что иное, как забор у вас суверена. То есть вы идете на референдум, и э, там одно важное правило, должно быть больше 50% голосов. То есть была явка, осуществляется, когда больше 50% голосов, что такое референдум. Вы туда приходите, расписываетесь по душевой книге. Мы с вами уже разбирали ранее, что если вы расписались по душевой книге, вы свой голос отдали. Но на референдуме вы отдаете не голос, на референдуме вы отдаете суверен. Понятно? То есть вы лишаете себя высших прав и свобод в отношении кого-либо. Ну что вы там выберете на референдуме вот то и как бы вот и туда, да. Но в частности вот референдум был за за что он там был референдум то уже в девяносто первом году, а за признание обновленного союза СССР, да, там за СНГ. Но обновленного союза, но ну, на самом деле обнов... обновленный союз так и не построился, потому что договоры не смогли быть а, ратифицированы, вот. Поэтому народ свою волю изъявил за обновленный союз, но обновленный союз никто не взялся осуществлять, понимаете? Опять же, по общепринятым нормам международного права, да, общепризнанным, значит, воля изъявления народа действует ровно 30 лет, ребят. Ровно 30 лет. Так вот, 17 марта 2021 года, Uh, вот этот вот референдум будет признан недействительным, понимаете? И вот это волеизъявление народа за обновленный СССР будет уже никому нафиг не нужно. Если до 2021 года мы не успеем сделать обновленный СССР, то воля народа, то есть которую мы сейчас передали, да, кому? Кто у нас сейчас представляет интересы? Товарищ Путин. Так вот, ребят, товарищ Путин у нас сейчас по факту император, по общепризнанным международным нормам. То есть он собрал 78% голосов, является правоприемником там по, по смыслу, да, понимаете? То есть он президент, правоприемник и так далее. На референдум был. Волю народа изъявили, вот, волю народа собрали, поэтому Путин совершенно спокойно себе сидит там столько лет, чувствует на этом кресле, потому что он реально император. Вот, а вы рабы. И, и все к этому идет, понимаете? Ну какие вам еще факты нужны, что вы рабы? Что вы инвентарный номер. У вас есть ННН, там не знаю налоги, все остальное, что вашими какими-то характеристиками торгуют на фондовых рынках, вас по запчастям там распродают, да? Ну, в общем, ладно, не буду нагнетать, но тем не менее для понимания и связки слов, что это такое. Значит, еще раз референдум, это вы отдаете суверенитет на голосование в росписью в подушевую книгу, вы отдаете свой голос, право голоса. Да? А что такое право голоса? Право голоса пойти волей изъявить чего-то там, да? Дайте мне деньги, дайте мне то, дайте мне все. Вот, когда говорят, а что ты требуешь? Ты голос отдал на выборы, все сиди, депутаты за тебя сами все попилит. Вот, вот, так вот нас завели в жопаньку, чтобы вот мы понимали, как это все произошло. Мы же сами все передали, и суверенитет пере... передали и право голоса передали, да? А теперь ходим от этой зажравшейся власти, что-то требуем? О чем мы требуем-то? У нас даже голоса нету. Ты голосовал за этого депутата? Или там ходил на выборы? Ну, все, сиди. Не ходил? Ну, еще, то, еще дальше сиди, потому что за тебя сходили. Вот. Значит, поехали дальше разбираться по поводу э, вопроса, какие документы где искать, и был ли союз, нет союза. В общем, ребят, давайте разбираться по порядку. Я вам сейчас под этой лекцией скину э, очень хороший документик, который я вам предлагаю всем почитать, ознакомиться, и вдумчиво. Самое главное, почитайте вдумчиво, вчитывайтесь во все даты, понимайте все, что там будет написано. Вот. Э, не все там гладко, сразу говорю, не все гладко. Но общая мысль, общая э, картина она там описана. Я бы, конечно, это не я писала, это писали мои коллеги ребята. Вот, но я бы там, конечно, по поспорила с некоторыми вещами, и потому что у меня есть другие факты, у меня есть другие соображения. Но в общем и в целом, в общем и в целом, да, в 90% случаев я там согласна. Поэтому я вам его выложу. Да, и если там будут какие-то нестыковки, я вас очень прошу: на меня ни, пальцем не показывать. Да, это не я писала. Значит, я говорю про нестаковки того, чего я вам сейчас рассказываю, да, с этим документиком. Я еще раз говорю: я имею право на свое, на свое мнение по этому поводу. Вот. Ну, давайте так, ребят, 8 декабря был подписан договор в Беловежской пуще. Все помнят, да, кто подписал. Вот, И понимаете, он был подписан лицами, которые не имели на то никаких прав. Сейчас объясню, почему. Там был Ельцин, там был Лукашенко и там был Кучма. Да, если мне память не ошибается. Вот, не изменяет моя память. Короче, эти три перца, они на самом деле были никто иные, как те лица, захватившие власть в, в, во время вооруженного переворота. Это было некое временное правительство, и, uh, которое издало какие-то там постановления, указы свои и так далее. Есть решение Конституционного суда Российской Федерации, которое признает этот договор недействительным, а также все, что было подписано Ельциным. Сейчас я вам объясню почему. Значит, смотрите, 8 декабря 1991 года был подписан договор о прекращении Блавежской пущи, о прекращении СССР которые во всех Яндексах, во всех, я не знаю, Википедиях пишут, что вот, на основании вот этого договора в Беловежской Пуще. На самом деле не так. Если вы откроете, и почитаете этот договор, найдите его, там будет написано о создании СНГ а ни о каком прекращении действия СССР там речи вообще не шло, понимаете? Вот это вот первая иллюзия, на которой спотыкаются все. Но почему же вам так сложно, блин, открыть этот документ, с которого началась вся история Российской Федерации, и изучить его, просто прочитать, он, блин, на одну страничку, это несложно. Возьмите и прочитайте. Там было написано документ о создании стран, там что-то там, СНГ, но там не было написано, во-первых, они не сделали э, выход каждой республики из состава СССР. По юридическим правилам должна быть каждая республика сначала выйти. Этот выход должен был, э, Верховный Совет СССР должен был одобрить этот выход, ратифицировать, понимаете, потом принять постановление о выходе такой-то республики из состава СССР. Понимаете? Дальше, когда все республики вышли, после каждого должен был создаваться документ об обновленном составе, да, уменьшенном и так далее. Вот. Но ничего этого не было. В Беловежской пуще просто был документ о создании СНГ. Но не было документа, не придумывайте никого, не слушайте, найдите этот договор в Беловежской пуще. Там два фактора, ребят. Мало того, что... Лица временное правительство, захватившее власть да, путем военного переворота. Это раз. Которые самопровозгласили себя на должности. И второе, это то, что там не было никакого развала СССР, ликвидации, закрытия СССР и так далее. Не было такого. Вот. Следующий момент. Значит, 24 декабря. Вот сейчас пойдем по хронологии. 24 декабря. Господин Ельцин, тогда уже провозгласивший себя президентом президентом Российской Федерации, пишет письмо в ООН, где говорит о том, что, уважаемый, там рад вам доложить, что я, значит, президент Российской Федерации, и Российская Федерация является продолжителем. Точнее, ребят, там будет слово «Российская Федерация продолжает». Сейчас у меня где-то он есть тут на виду этот документ. Я зачитаю, как это написано. Уважаемый генеральный секретарь, имею честь информировать вас, что членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, в том числе в Совете Безопасности, во всех других органах и организациях системы ООН, продолжается при поддержке стран Содружества Независимых Государств, это вот то самое СНГ, которое они создали в Беловежской пуще, продолжается при поддержке СНГ, Российской Федерации, в скобочках РСФСР. В этой связи вместо названия Союз Советских Социалистических Республик в ООН прошу использовать наименование Российской Федерации. То есть, ребят, я вам привожу дословно, что Российская Федерация в лице так, на, на тот момент существующей РСФСР взяла на себя обязанности за все страны СССР, которые были. Казахстан, Узбекистан там, и бла-бла-бла, остальных там 14 республик на себя взяла РСФСР вся в международных отношениях. Причем не просто так взяла. Слушайте дальше. Российская Федерация в полной мере сохраняет ответственность за все права и обязательства СССР в соответствии с уставом ООН, включая финансовые обязательства. Нормально так? Да? То значит 15 республик несли обязательства по международным договорам и отношениям. Да? А Ельцин что сделал? Хобана, Росчерком пера, стала нести обяз... стали нести обязательства только РСФСР. Удивительно, не правда ли? И все промолчали, самое что удивительно. Дальше читаю. Прошу рассматривать настоящее письмо, как свидетельство полномочий представлять Российскую Федерацию в органах ООН всем лицам, имеющим в настоящее время полномочия представителей СССР ООН. С уважением, Борис Ельца. Ну, ребят, ну вот как рассматривать вот это вот? Но ну, давайте вернемся к хронологии. Я очень люблю календарь. Вот это письмо было написано в, вон 24 числа. Значит, на следующий день генеральный секретарь позвонил Ельцину и вставил люлей. Очень хороших люлей. Поэтому 25 декабря на следующий день была создана Российская Федерация с законом о переименовании РСФСР в РФ понимаете веселуха то есть э, за за день да и ну за несколько за, не, за некий короче период до этого они э, издали ну, я вам сейчас скажу как у нас в 77 году появилась конституция рсфср в тридцать шестом году появилась конституция ссср до да, которая была единая для всех Чуть позже каждая республика, это было 77-78-79 годы, каждая республика обзавелась своей собственной конституцией. Да? То есть своей собственной государственностью обзавелась каждая республика. До этого с 1936 года по 1977 год все было единое народное, все было общее, все было общее добро. Вот, в 1977-1978 году все обзавели своей конституцией, да. И, соответственно, все выделились и сформировались в так называемой республике. И тогда же, ребят, была произведена ратификация границ и демаркация границ. Да, вот правильное слово, наверное, демаркация границ то есть тогда же и были согласованы все границы всех республик. Вот. И понимаете, что происходит? В Беловежской пуще принимается договор 8 декабря да, о том, что создается какое-то СНГ. Но этот договор никакого отношения к тому, что ликвидируется СНГ, выходят оттуда какие-то республики или, или входят. Вообще отношения не имеет. Это раз. 24 декабря уже значит, генеральному секретарю ООН Ельцин докладывает, что Российская Федерация принимает на себя все финансовые обязательства по всем, абсолютно по всем значит, нашим странным содружеством, да, по, по всем нашим республикам, это вообще удар под дых, понимаете, Ельцинский, вот, следующий момент, на следующий день, когда он получил люлей достаточно хороших, да, что их вышибут оттуда нафиг, вот это военное правительство, во главе с Ельциным они очень быстренько создали закон о переименовании. Но поскольку уже границы РСФСР, РСФСР, имела свои границы, причем границы были, демаркация была проведена, да, то есть уже выделены в натуре все, все дела, все было хорошо, они просто тупо взяли и издал он указ, закон, так и назывался закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию никто не говорил, что РСФСР вышел из состава СССР, нет ни одного документа, ребят, ну нету, будете искать, не найдете, мы искали, мы год искали, два искали, понимаете, не нашли, нет ни одного документа, что какая-либо республика вышла из состава, что... Этот, этот договор выхода из состава ратифицировали, да, все, все, участники СССР, не было такого, вышли из состава реально, более-менее правильным путем, ну хотя бы видимость создали, это Прибалтики, три Прибалтики, да, у нас Эстония, Латвия, Литва. Вот они сразу быстренько подсуетились и договорились с этим временным правительством нелегитимным, что они сваливают нафиг из СССР, хотя это нелегитимное правительство не имело права принимать таких решений но, тем не менее, они выкрутились, да? вот, и сейчас во всех этих странах стоят на главных площадях в их столицах, да, такие огромные кресты католические, вот, и они празднуют этот день независимости от СССР, и в этот день там прям ликуют, что наконец-таки они освободились. Это оккупация СССР. Ну, в общем, это, знаете, так любопытно. Видите, я просто <с> <с> очень часто там бываю, вижу этот праздник, День независимости это СССР, и какие они довольные ходят, сколько мы им там заводов-пароходов там вообще понастроили. Ну это ладно, неважно, ребят. Понимаете, о чем я говорю, да? Значит, есть э -э постановление... Не постановление, а ну, да, постановление судебное Конституционного суда, которое признал Ельцина э, недействительным, ну то бишь захватившим власть. И все указы, все документы им подписанные, недействительно не несут никакой правовой силы. Соответственно, даже документ, закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию, он недействителен. Ребят, есть решение Конституционного суда. Я вам все выложу. Вот, вы должны понимать, что по большому счету, ну, сделали подмену ценностей, переименовали. Но СССР как была, она в международном праве до сих пор существует как временное государство. Дальше, значит, э, инаугурация Ельцина, как принятие в президента, была в 1996 году, так на минуточку, да, 9 августа. И поэтому говорить о том, что коронован Ельцев, инаугурирован, был в 96 году, да, какое, какое он имел право в 91 году какие-то указы, приказы издавать и все остальное делать, ну, тоже под вопросом. Более того, в 93 третьем году его уже там, Хазбулатов уже к расстрелу приговаривал, вот, и там были, короче, у них заморочки, поэтому, ребят, все это такая вот муть несусветная, да, и вот эта вся муть несусветная, между прочим, творилась до 2002 -го года. Так, чтобы вы понимали, в девяносто восьмом году уже более-менее начали порядки наводиться, в 2002 году все заработало, да, вот, то есть вот это вот временное военное положение как бы было ликвидировано, ну, в связи с тем, что кормилиц основной помер, да, Ельцин помер, и как-то быстренько там в 2002 году все наладилось. Вот. Но опять же вы должны понимать, что Российская Федерация она никогда не была создана, и она никогда не существовала. Российская Федерация это один большой фейк, это мыльный пузырь, который пытается навязать вам то, что она существует, это государство вообще есть, пытается навязать через СМИ, через активную пропаганду, причем достаточно агрессивную, наглую, через запугивание, через манипуляцию и так далее. Но, ребят, просыпайтесь, изучайте документы. Российской Федерации никогда не было, в жизни не было такого государства. Я вам больше скажу. Я изучала международные документы в ООН до сих пор. Зайдите на сайт ООН, он на русском языке. Откройте официальный сайт ООН. Откройте устав ООН. Создана Российская Федерация СССР и в составе ООН СССР. Никто по вот этому вот письму ельцинскому, да, там от 24 декабря, никто не, не подумал даже заменить устав или там изменить, внести изменения и так далее, прописать туда Российской Федерации. Нет. То есть они приезжают, они выступают, ну, на правах, знаете, таких вот. Значит, дальше рассказываю следующую страшную историю. А следующая страшная история начинается вот с чего. Дело в том, что... Российская Федерация, ну, как <coughs> ее такой, я не знаю, мыльный пузырь-голограмма, я бы сказала, наверное, РСФСР, да, проще будет. РСФСР была создана в 77-м году, ну, как бы так, на бумажках, да, вот. И я вам больше скажу, ребят, что 7 ноября 2016 года в 77-м году, да, там сколько-то там, 29 лет, в общем, я уже не помню. Не помню, там даты есть очень четкие, Но, в общем, смысл не в этом. <laughs> смысл в том, что сама по себе республика была тоже временная. И эта временная республика создавалась, если это был 70 какой там, 77-й год. А 77-й, а 87-й, 97-й. 2000-й, 2010-й 2000 да, и 2016-й, в общем, ребят, 40 лет, да, я так посчитала правильно же, 40 лет, в общем, короче, республика, сама по себе республика временная была, тоже временная. И 39 лет там за, за год по международному праву, в общем, либо 30 лет, либо 40, ну, по-моему, 40 лет, да, для республики 40 лет временной. То есть для государства там 99 лет, а для республики 39 лет. Значит, право существования в международном поле. Вот, поэтому, ребятки, я вам всем объявляю такую новость, такую новость, что 7 ноября 2016 года РСФСР в международном поле прекратила свое существование. Вообще. А раз, ну даже, ну допустим, ну допустим, что Российская Федерация продолжитель РСФСР, да, как по закону Ельцинскому о переименовании. Вот, то, ребят, все. Поэтому у нас нет флагов над Кремлем, поэтому Олимпиаду мы играли с белым флагом, потому что РСФСР, ребята, вычеркнуто со всех международных этих. Вот в следующем году нас вычеркивают уже из совбеза, из ООН, со всех остальных дел, потому что все, РСФСР кончилось, Российская Федерация кончилась. Поэтому, ребятки, сейчас идет такое время подведения балансов до 2021 года. Вот до. До 21 года, до 17 марта. И, в общем-то, короче говоря, сейчас начнутся очень неприятные моменты, потому что в 2020 году, вы уже знаете, да что нас всех там в апреле, по-моему, если я не ошибаюсь, ждет депортация всех, <laughs> всех неграждан Российской Федерации. А кто такие неграждане? Это мы и с вами. Потому что мы все по факту своего рождения э, официально, э, юридически это закреплено, ребят. Вот, официально по факту своего рождения все абсолютно граждане Советского Союза. Даже не путайте с двойным гражданством, у нас не было никогда двойного гражданства э, СССР, СФСР. Хоть так и писали, да, что он, допустим, гражданин, э, такой-то, такой-то, но нет, ребят, э, всегда было гражданство единое, гражданство было СССР. Вот, поэтому не было такой истории, да, что у вас там я гражданин РСФСР, хотя многие источники на это намекают, но я уже говорил по этому поводу, да, что там тоже такая, скажем так, идейка-то не выдерживает критики, но тем не менее, да, у нас у всех гражданство СССР и даже у наших детей тоже, потому что по гражданству СССР если родители, оба родителя, да, там СССР, то ребенок автоматом СССР, да, неважно в какой стране он родился, он принимает гражданство родителей. То бишь, то бишь, ребят, мы все граждане СССР по факту, юридически де юра, понимаете? Как бы там, что бы нам не рассказывали 62-м ФЗ о гражданстве Российской Федерации, вот эту чушку мне не, не, не ли, да? Я сначала, всегда всем говорю, вы мне сначала докажите, что Российская Федерация есть. Но о чем вы говорите? Она уже с 16-го года все, пошла к дну, там где-нибудь на морском шельфе на своем уже валяется, бедная, понимаете? Уже ее там рыбы сожрали. Вот, но нет уже Российской Федерации, уже флагов нету, понимаете? а у нас до сих пор суды работают там полиция беспредельствует и так далее нету российской федерации документальной юридически нету такого государства вообще абсолютно нету поэтому они сейчас делают что хотят поэтому сейчас тут вот кто как вот хочет кто как творит вообще ничего нету поэтому вот эта информация стала открытая потому что депутаты ходят на работу уже знаете через пень колоду но вы должны знать одну простую штуку, что там э, выгодоприобретателем всего этого мероприятия является английский двор. вот. И они на самом деле имеют виды на земле, понимаете? да? Поэтому э, если мы там до 21 -го года, до 22, -го, там у нас край 22 год, что-то тут не заявим, то все, ребята, мы все пойдем... Uh, «Будем подданы английской королевы, ну а что делать?» Вот. А там королевство, там то же самое, что император, понимаете? То есть мы все сразу автоматом всего лишаемся. И они на самом деле с 2012 -го года, а, поскольку осталось 10 лет до завершения, они с 2012 -го года, если вы посмотрите выписки в любой налоговой: все, все налоговые, кстати, вот 46-я налога, вообще все налоговые созданы в 2012 году. Ну, так уж, юридически грамотно, верно. Вот Все создано в 2012 году, все в 2012 году в России уже записано в реестры, английского королевства. Уже все туда переписано, записано, все земли, все, все квартиры, машины, короче, все имущество, все-все-все уже в реестры занесено. И вот эти все министерства, там, Росреестр, кадастр, картографии, значит, там, паспортные столы, все, да, МВД, там, Министерство юстиции, миграции, все вот имущество, да, чем они владеют. Я вам рассказывала про личные личные трасты гражданина, да, вот все, чем вы владеете, чем ваше физлицо наделено, да, вот уже, уже все записано, уже переучет всего-навсего-всего. Вообще там и пенсионные фонды, и все ваши счета уже, все-все-все, вот они уже приготовились. Им надо будет только нажать кнопочку «Enter», понимаете, они уже всю работу сделали. Им только кнопочку «Enter», и вы там, понимаете, легким росчерком пера становитесь рабами английской королевы. Все. И дальше ей платите налоги, но ну, соответственно, если придет английская оккупация, они тут, конечно же, будут свои порядочки нас вести. Хотя говорят, что, в принципе, не такая уж и жестокая там английская это все королевство, вот, и что очень даже нам все сплачивает. Просто наши чиновники зажрались и разворовывают все по путям. Но это, ребят, надо доказывать. Это как бы тема отдельной лекции. Просто в этой лекции я вам хочу правовую основу дать, да, какие документы читать что на что смотреть, вы должны логику понимать, логику, что не может провозгласить себя лично президент до того, как создано государство, причем он его не создавал, он и даже не они, понимаете, они тупо переименовали РСФСР в Российскую Федерацию, чтобы концы в воду скрыть, вот. и он как-то сам себя провозгласил. Но это военное временное правительство Ельцинское как он сам себя провозгласил, кто ему на это такое право дал, а выбор, а это, а то, а все. Кстати, про Горбачева Такая же история. Горбачев себя провозгласил а, президентом, но не было тогда такой процедуры. Какие он там полномочия снимал? Между прочим, он снял с себя полномочия. Вы знаете, что он является до сих пор живым, действующим президентом Российской этой СССР. И весь прикол в том, я вам сейчас расскажу. Это вообще, ребята, смехота. Ой, я долго смеялась, когда мне это все рассказывали, <laughs> почему Горбачев так шикарно живет в Швейцарии или там, где он там, в Ницце, и у него дворцы, и за ним очень хороший уход, и личные э, врачи, и у него даже какой-то очень старинный графский там, или какой-то особняк есть, и, в общем, там куча всяких украшений, и вообще его всячески холят и лелеют, а я вам расскажу, почему, потому что оказывается, Горбачев Единственный, кто остался из живых, кто имеет право подписи для передачи этого 99-летнего траста английскому дворцу». Все остальные померли. Там был Горбачев, Ельцин и еще кто-то третий. В общем, короче, эти перцы сдохли. Прости, господи, остался Горбачев. Ну, так смешно. И, в общем, сейчас эти, блин, английское королевство, оно прям его обхаживает, ухаживает, чтобы, чтобы он не помер раньше времени. В общем, ему надо дожить до 17, до, до 27, какого там сейчас, подождите, посчитаю, до 27 декабря. 2021 года, ему надо до этого времени дотянуть, и если он, не дай бог, раньше откинет, да мы не знаю, нарядится в белые тапочки, все хана, понимаете, у всех все накрылось, вот, поэтому, зная такую информацию, очень многие люди сейчас пытаются свернуть кровь Горбачеву, до смешного доходит, правда, он подписи держатель оказывается. Вот и он юридически а, действительно является до сих пор президентом СССР. И президент, и я вам больше скажу, СССР не просто жив, он имеет свои органы управления, он имеет свои международные инструменты управления и все остальное. Есть люди, которые действуют в интересах СССР, и РЭФИ это просто была управляющая компания, которая не справилась, ничего не сделала, пришла тут, это, ну, сколько ей допустили, да, там обворовала, там все, что смогла, сделала. Вот и все, собственно говоря. Дальше ей полномочий не дают и не дадут. Тут уже Путин, конечно, бьется в конвульсиях. Я вам рассказывала, да, что заложил все наши тут квартиры, и земли, чтобы обеспечить э, пролонгацию. Российской Федерации, но ему уже сказали, что, ребят, уже все, он хотел выкупить эти права, вот, но уже как бы ну там не выкупить, там продлить полномочия, создать новое временное государство, но ну, как бы нельзя, понимаете, все, сейчас государство пойдет под, под расход. Вот. но какое государство? Опять же, да, СССР, он не распадался. Вы должны понимать, что юридически СССР не распадался. То, что вам всякие органы в виде там, МВД не, не имеют права трактовать, но они трактуют законы, да? Вообще, на самом деле, я сразу всем пишу, что не надо мне трактовать, вы ответите, да, да, нет, нет. Почему? Потому что право трактовать законы у нас имеет право только Верховный суд и Конституционный суд. А если Российской Федерации нет, то, соответственно, и судов нет, понимаете, да? Потому что суды были в 91 году все, в 92 году все распущены. Был особый указ президента, которым были распущены все суды. Поэтому те суды, которые сейчас есть, у меня есть целое там экспертное заключение, конкретная экспертиза по документам, почему нет судов в Российской Федерации. Вот я вам тоже сейчас все скину, выложу, изучайте, вникайте, понимайте. И можно этими документами козырять, и можно ходить в суд, показывать, что вообще никто у вас не существует, и это причем достаточно весомые аргументы. Вот. Что еще можно сказать? Ну, помимо того, что это и так все нелегитимно, да, какие-то там, не знаю, самодеятельности тушки в черных мантиях, так у них еще и первый ФКЗ не работает, да, который о судах общей юрисдикции, то есть их, их и так нету, и так нету. С какой стороны не возьмись, они фейк. Вот. Поэтому, ребят, просыпаемся, начинаем изучать документы. Да, лазим по сайтам, я не знаю, я вам скину все свои архивчики, что у меня есть, ну это знаете как, не надо, не стоит этим ограничиваться, да, с этого стоит начать, но не стоит этим ограничиваться вообще ни в коем разе, потому что людей умных проснулось много, люди ковыряются, люди там что-то, какие-то идейки откапывают, и они всегда бывают очень любопытные, вот, причем как-то так это... Скажем так, история вообще вещь такая, да, смотря под каким углом на нее смотреть, <свят> вот, и для каких целей. Поэтому ройте, копайте, я вас умоляю, да, только не лазьте в Википедию, не лазьте никуда на наши, я не знаю, там, оппозиционские, оппозиционерские сайты, где наше правительство пытается нас убедить, что есть такое государство Российская Федерация, оно очень даже живое. Все, запомните себе эту дату большими цифрами, напишите, 7 ноября 2016 года. Прекратила свое существование РСФСР, а вместе с ним и Российская Федерация, как продолжитель. Все. И это решение окончательно, и исправлению возврату не подлежит. Нет Российской Федерации. Вот. Поэтому у них, ребята, полюбак, нет сейчас вариантов сделать государство Российской Федерации в тех границах, которые были, как это слово-то сказать, демаркированы да, при РСФСР но нету, у них нет варианта, все, они поздно, доктор больной сдох, понимаете, вот ежик сдох, ну что с ним сделать, он сдох, поэтому единственный вариант, это возрождать СССР, а уже э, российскую РСФСР в рамках СССР, она еще существует как край, регион, там я не знаю, как хотите, автономная область, да, то есть это существует, но сама по себе республика РСФСР уже не существует, уже все умерла, и ее как автономную единицу, в международном праве возродить уже не получится никак. Все сроки просрали, извините за мой французский, но так оно и есть по факту. Поэтому, ребят, новости печальные и радостные одновременно. Потому что, ну, то, что мышка сдохла, это, конечно, печально, но я думаю, что всем будет радостно по этому поводу, потому что сейчас а, самое, что интересно, вот я говорю, да не ругайтесь, вы на власть, да, там в суды приходите, они же сами сидят, не знают, что вообще в стране происходит, Ну вот, и читают ту же самую Википедию, что и вы, в которой, как дурочка, пишет, что как это там договором в Беловежской пуще был отменен, была отменена Конституция, Конституция 78 -го года. А теперь вот кто мне задавал такой вопрос? Вот теперь включаем мозг. Конституция 78 -го года это Конституция РСФСР. Договор в Беловежской пуще это договор о создании СНГ. Как договор о создании СНГ может э, отменить Конституцию отдельно, взятого, э, отдельно взятой республики? Что-то вот у меня, допустим, логика не складывается. Если у вас складывается логика, пожалуйста, мотивируйте мне свой ответ. Вот вы, когда вот это читаете в Википедии, у вас вопросов не возникает к Википедии? Нет? Все в порядке у вас вообще с этим? То есть вы не, не, у вас нет позывов посмотреть, а что же был за договор, на который ссылается Википедия, Да. Вот. Ну, почитайте хотя бы внимательно, ребят. Я же еще раз говорю, я же вас прошу каждый раз. Открывайте, проверяйте все сами. Никому не верьте, даже мне не верьте. Открывайте все, проверяйте, открывайте этот договор, читайте, о чем он. Вот у меня есть все договоры, я их все выкопала. Я их все прочитала, я их все посмотрела. Я знаю, где в каждом договоре он любой могу достать и прочитать, понимаете? И если меня где в суде спросят, там, о чем вы там, на каком основании вы тут вообще, знаете, как я шла к приставу, Мне приставы ржут такие, а, типа, вы еще, еще до сих пор в СССР живете? А я говорю, могу вам отпарировать тем же, а вы что, все еще в РФ живете? А вы знаете, что РФ закрылась, компашка, 7 ноября или 17 ноября 2016 года? Я говорю, а вы все еще в РФ живете? Да вы что? А вы гражданин какой страны? Я говорю, может вам это, я даже не знаю, что им предложить, понимаете, то ли психиатру прогуляться, то ли... До паспортного стола дойти, да, вот что людям предложить, тем более они работают на госдол... на... в госслужбе на самом деле, но тут, наверное, всей стране нужен психиатр, ребят, поэтому задавайтесь вопросами, ну мозгами-то шевелите, ну логику-то включайте, но все же до банального просто, до банального, нас развели как детей в детском садике, понимаете. Но какая эрэфия существует? Ее уже все, закрыли, уже флага нет. До Кремля прокатитесь, посмотрите ролики в интернете, посмотрите. Ну нету уже. Мы уже нигде не выступаем. У нас последний год остался. В следующем году из Совбеза выкинут. Все, улю. Кто там будет? Да никого. А выкинут, потому что это кого там? Вот эти посланцы от нашего правительства, которого уже нет? От СССР? Да, приходите, пожалуйста. СССР-то оттуда не выкинут. Так нет никого. Ну вот, ребят, исторические факты про нашу родину, про нашу СССР я вам рассказала. Сейчас изучаю еще исторические факты другие, там про трасты и более интересные, да, где же наши деньги, ее простоты, которая самая тема, которая всех волнует, где наши деньги, вот как раскопаю, я вам расскажу, но с ней же я и копаю тему про банки, да, как нас облапошили кредитами, то же самое, ребят, как будет у меня поступать информация, более-менее формироваться логика, конечно, буду с вами делиться, вот, никуда не денусь, но мне очень хочется, чтобы вы научились акцентировать внимание на цифрах и на датах. И чтобы вы не верили никому на слово. Прям цифры, даты, все выписывайте в хронологической последовательности, чтобы ваша логика была стройная. Если вы будете обладать грамотными знаниями или хотя бы будете знать, где посмотреть и на что смотреть, и куда смотреть, потому что они говорят, а вот такой-то договор в таком-то году, все, вот оно, вот оно она чё, чё, чё, а даты... А все остальное, а кто подписал Ельцин, а кто такой Ельцин? А вот у меня есть решение суда: Ельцин преступник, все, что, бита карта. Понимаете? Вот если вы так научитесь себя вести везде, они а сидеть, вот у меня одна женщина пошла к приставам, над ней стали смеяться, да, что она там гражданка СССР. Она говорит, ой, мне так стыдно стало, что-то так замешкалось, там ТРТТ, -та -та". в общем, они ее нахлобучили, нагрузили, она вышла, вся плачет. Меня там высмеяли, меня там то, я говорю, а что ты пошла неподготовленная? Поэтому я еще раз говорю, ребят, вы не думайте, что если вы у кого-то взяли какой-то шаблончик, да, и пошли с ним такие крутые, сейчас вы кинули шаблон, и вам тут вся а, разбежались прямо, и, и кредиты прощать, и, и долги списать, сейчас, два раза. Вот, не думайте, что у вас такое будет. Вы должны быть внутри в себе настолько прокачанные, и уверены, что это так, и могли отпарировать любому, приставу, суду, кому угодно, любому представителю так называемой рефии, что товарищ, сходи к психиатру, алло, открой вообще глаза. Российской Федерации нет и никогда не было. Ты в какой иллюзии живешь? Вот когда вы научитесь так разговаривать, тогда у вас встанет все на свои места. Вас никто не будет трогать, ребят. Ну, на сегодня все. По исторической справке по Советскому Союзу, да. А я остаюсь при своем мнении, имею на это полное право, вот, что я человек мира, Никаких границ я не признаю, и, собственно говоря, гражданами никакого государства я себе тоже не признаю. Я объясняла почему, потому что ну, невозможно быть гражданином по рождению. Это нарушение даже тех же самых общепризнанных международных норм, да, которые дает гражданство как право, у человека есть право на гражданство, вот, и на самом, деле, на самом деле, когда нас автоматом всех лишили гражданства, да, Российская Федерация, 62-м своим ФЗ, вот, она нарушила основное право человека: это никто не имеет права без письменного согласия человека лишать его гражданства. Вот такой вот был нарушен закон о прав человека. Поэтому, ребят, читайте законы тщательнее, там здравый смысл только там. <с -2> всем, всем удачи!